Всем привет, с вами Леонид Алан. И сегодня я хочу вот этим видео дать ответ моей клиентке, которая прошла у меня курс кормокоррекции, Она попросила вот ответить через видео, и так, чтобы и вы тоже послушали. Смысл вопроса какой? Она прошла курс у меня кормокоррекции, и... Обнаружила внезапно, вот перед там, 14 августа, что ее перестала тянуть церковь. Раньше она ходила часто, много, ездила, и свечки ставила, и поклоны. Но вот тут внезапно все, перехотелось. Да? Вот, вот, ну, вот, и не тянет, и желания нет, и интереса нет. И вот почему так? Почему, почему вот это происходит? Хорошо ли это или плохо? М -м я вот несколько дней думал, ну, анализировал, что же там с ней произошло, так, чтобы специально так не влазить в ее поле, не, не, не нарушать естественный так естественный ход жизни, а так, как, как придет информация. Пришла. Вот отвечаю. Суть в чем, что э, во время сеансов э, кормокоррекции происходит э, обнуление или очищение от эгрегориальных привязок. То есть, э, когда происходит, когда идет естественный ток жизни, течение жизни, то люди обращаются к различным эгрегориальным структурам за помощью, и это может быть как какие-то религиозные структуры, так и конкретно магические структуры, так и стихиальные какие-то. Ну, вот, например, ну давайте так тонкоплановая. Вот еще одна такая ситуация, сегодня разговаривал с клиенткой, которая в случае каких-то трудностей, каких-то проблем в ее жизни она обращалась за помощью к умершему мужу. И в принципе он ей помогал. Ну так его душа ну, или через так скажем, его душу, через этот канал высшей силы, ей помогали справиться с ее жизненными проблемами. Так вот, каждый человек периодически обращается к различным э, танкоплановым энергетическим структурам и зачастую это эгрегориаль, э, эгрегориальные, религиозные. И э, э, э, здесь могут быть как скажем, официальные, то есть это там, религии, так и какие-то там новосозданные, новомодные э, учения, течения э, учителя, псевдоучителя и так далее. И вот э, с учетом, что э, во время там, курса кормокоррекции вот от этих всех подключек, ну или там всех, которые деструктивные, происходит отключение. И э, если раньше, грубо говоря, ее энергетика, ну давайте так, я буду обращаться к вам, да, э, если раньше ваша энергетика находилась на некотором уровне, ну, некотором уровне чистоты ну, от слова чисто, чистое пространство, не грязное, до да, некотором уровне чистоты, то после э, курса кормокоррекции ваше поле стало намного чище, естественно, свободнее от привязок, и происходило произошло, вернее, подключение к естественным источникам энергии. энергии Земли, энергии неба. И вы стали получать, потреблять эту энергию напрямую уже от естественных источников. И тогда горизонтальных привязок ну, от эгрегориальных структур уже не нужно. Уже нет необходимости вот в этих вот подключках, вот в этих вот менее чистых энергиях. Поэтому я, вас, естественно, не тянет. Ну, это как, знаете, э, ну, представьте себе, что вы привыкли, э, там, вы долгое время питались э, в заводской столовой, да, где, ну, готовили так себе. Вот. И тут в какой-то момент вы пообедали в шикарном Мишленовском ресторане. После... И так получилось, что вам дали там бесплатную карточку, ну так условно, да, доступ, и вы отныне имеете право, имеете возможность э всегда питаться в этом Мишленовском ресторане. Вы пойдете в эту заводскую столовку? Скорее всего, нет. Разве что там, через некоторое время поностальгировать, а как это было, да, в очередной раз почувствовать разницу между одним и вторым. Ну, вот так, собственно говоря, и происходит. То есть, ваша энергетика стала намного чище, и э, другие источники энергии, другие способы э, взаимодействия с реальностью э, уже не нужны. Ну, также э, еще такой момент. Э, зачем люди ходят в церковь? Для того, чтобы попросить Бога, ну или там высшие силы, чтобы этот Бог исполнил, исполнил желание. То есть люди, факту, проваливаются в такую инфантильную позицию, типа э, великий родитель, исполни мне мое желание. Ну, это такая инфантильная детская позиция. А я, опять же, на курсе кормокоррекции, я всегда стараюсь привить вот такой вот навык. Я человек-хозяин своей судьбы, и высшие силы они помогают. Но в первую очередь все зависит именно от меня. Ну и когда вот этот вот навык уже встроен в жизнь, тогда зачем, зачем, вот действительно Оксана правильно написала, зачем пользоваться посредниками, если можно напрямую. Вот есть я, есть Бог, все, посредники уже не нужны. Поэтому к посредникам уже и не тянет. Да, уже все можно самостоятельно. Ну вот как-то так. Как-то так. На этом все. Ну, получилась такая небольшая реклама кормокоррекции. Ну, это тоже, вот, да, вот я показал, что, что бывает, с чем, с, чем, с, чем работает, с чем я работаю в кормокоррекции, что вы можете получить. Так что, если вы понимаете, что слишком много связей, слишком много из вас тянут энергии, вы понимаете, что это неправильно, неэффективно, то добро пожаловать вилкам на диагностику, на кормокоррекцию и да прибудет да с вами сила и будет вам счастье. Всем, с вами был Леонид Орлан, всем пока!